Всем привет, мы решили записать новое видео Cloud Duty Modern Waffle 3 И сегодня со мной мой друг с другого канала Прошу, ваше слово Всем привет, ребята Ну ч, давайте поиграем Ну давай, играй, ты играешь А, ну, я с канала Боблог Кто не знает, Боб, все дела, подписывайтесь, проходите Ставьте лайки, деньги в общем, разберетесь. Парни, мы просто понравились мое видео. Давай, давай. Так оно и есть. Итак, играем. Да-да-да, он еще заплатил сверху 10 тысяч, а так видео нормально. Конечно, мне же YouTube платит дофига. Играем, платят. Играем, ладно. Ребят, сегодня я вам покажу, думаю, не командный бой, а что-нибудь такое поинтереснее. Кажется, на себя давай. Не-не-не, каждый сам за себя. Это уже пройденный этап. Сегодня мы будем играть в заражение. Беда, беда, печаль, беда. Итак, мы Wohnung, ищем чё, сей, людей. че что ли? Что такое дерзкий-то? Я и говорю, это не мой аккаунт. Это мне предоставили, так сказать, для обзора людям. Кстати, друзья мои, разработчики, электроника. Да, да, да. Слушайте, друзья мои, игра в техносила такая стоит 689 рублей. Я думаю, вам понравится и вы спокойно купите. Также смотрите обзоры Богдана на Боблок. А мои особенно. Особенно. особенно. Говорю, в Техносила не бери там реально все три, дорогая. Просто советую, лучше в Стиме нормально. В Стиме она рублей 300 стоит, не надо гнать. А ты чё проверял что ли? Я проверял, у меня, у меня пол Стима куплено. Ого. Особенно та половина, где бесплатные игры <laughs> и демо. Я думаю, нас здесь никто не достанет. Ну конечно. Эти гомофобы. Блин, а это ж, А можешь два пулемета взять в руки? Я только так бы и проходил. Если все так просто было. Если бы у меня хотя бы обычный пистолет в был, то там. Зомби! Зомби! Так нафига ты спрыгнул? Зомби! Да ладно, ладно, успокойся. А зачем я сюда? О! Ломай его! Ломаю его! Ломаю! Господи! Я, я, я пойду Я поезжаю спауном, все лицо сейчас пробил. Ром, ты че? Булит Макфлай или как там? А, фуки, бить! Да ладно, ладно, ломай. Да Это я... казенное имущество. Я, я нормальный. Простите, компания Apple, я не хотел ломать все подряд. Блин. Этот. Короче, давай ты... Вот каждый раз, когда будешь мрать, будешь, короче, стопку спирта пить. Даже не водки, а спирта. Окей. Так Только у нас не нету ни того. Слова. Сейчас. Тогда встаем у, у нас есть бензин. Да. Ну ломай его, ну господи. Да игра лагает, не могу, блин. О, ну, конечно, пинк у него большой. Ну. О, красавчик зарезал. Вот сейчас я тебя даже чуть, -чуть уважал. А Я-то тебя как сильно уважаю. Еще пять тысяч сверху плач вообще зауважаю. <laughs> так, идем дальше. Так, дальше... нам надо. Дальше. Опа. Я вспомню. У нас <ф -ф -ф -ф -ф Полет! Вспомнил, отлично что вспомнил. подожди, во! Что это? Это возрождение. О, а так бы ты не возродился? Нет, возрождение в той точке. Вот возьми автомат и стреляй. Нету патронов. Я зомби. А, да? Да. Блин, а я думаю, что за ерунда. Зачем ты тогда с крыши спрыгнул? Твоя ошибка была просто. Да я хотел показать людям то, что можно быть и с такой стороны, и с такой стороны. Так сказать скилл только ты не показал. А в сторону саучьи. этого, в сторону не зараженных обычных людей жалко, что ты не показал. Н, не успел. Это как в анекдоте, да, про двух евреев? Да. <сос> Короче, друзья, сидят два еврея Ладно, ладно, ладно, не наказывай. Какая игра Да я спокоен. Да все, все. Просто не на камеру. Это. скоро будут бежать. Ну блин. Тебе надо мачете брать. Мне надо к ним как-то на самолет запрыгнуть. Я, блин, на самом деле в Call of Duty, тем более мультиплеер вообще не играл. Я только Battlefield играю. Кстати, ты прям мыслями навел. Можно будет. О! Подожди, ты ножи кинул? Тут можешь ножики кидай? А ч так кидай? Да кидай! Вон у тебя на ладони. Я подсюда. у тебя нож? Нет, но... надо подбирать. Длинного. Вот горы вообще не играл. В Call of Duty, особенно мультиплеер, нет, call of duty. Прикол меня проходил. C4 могут просто так замочить. Ну но, но C4 всех просто так могут замочить, если честно. Нет, в натуре просто бежишь и там взрывается. Он только бросил, он вс. Временно исходит. А у тебя отката C4? А, ну хотя ты 76 уровень, конечно. 76 первый. Короче, там 12 надо этих пройти, чтобы первые Так что все четыре тебе открыто? У меня все открыто. Нафиг ты заражение, оно самое скучное. Заражение самое офигительное. Надо увидеть а кого-то. А в других режимах не так. Во всех режимах, то есть так же, и в командах. Hardcore, офигенно. Hardcore. Hardcore, да. Я упоротый, ребята. Я упоротый. Подписывайтесь, я стану еще хуже. Так что немного. отписывайтесь, если <свят> Сделал из него нормального человека. Я наконец-таки перестану носить в школу большую собаку. <свят> <свят> Итак, всем спасибо. Со мной был Боб Лок. И я Дедушка Маркус. Л нет, не Маркус. Забит. Короче, забить. Всем ладно. пока, ребята. Всем до свидания.